Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта». С вами Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. 21 марта четыре института Казанского федерального университета развязали борьбу за Кубок чемпиона по баскетболу в рамках спортикиады среди студентов и аспирантов. Яркие насыщенные матчи, а также дополнительное время, в последние минуты которого решился исход всей игры – об этом и многом другом смотри в следующем сюжете. Нешуточная борьба развернулась 21 марта в стенах спортивного комплекса КФУ «Уникс». В финальной части спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета сильнейшие баскетбольные команды Института физики, Института экологии и природопользования, Института управления экономики и финансов, а также Института вычислительной математики и информационных технологий боролись за звание чемпиона. В матче за третье место встречались сборные Института физики и Института экологии и природопользования. С первых минут экологи взяли инициативу на себя и уверенно шли вперед. Физики давали отпор, но так и не смогли набрать достаточное количество очков для выхода вперед. Первый период был окончен со счетом 13-8 в пользу экологов. Во втором периоде удача также сопутствовала сборной Института экологии и природопользования. Физики активно пытались изменить ход событий, и отчасти у них это получилось. В кольцо экофака они смогли забросить более 11 очков. Но, увы, их не хватило для победы в данном матче. И второй период закончился со счетом 36-19 в пользу Института экологии и природопользования пользования. В борьбе за первое место сразились сразу два фаворита турнира. Институт управления экономики и финансов и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Обе команды до последней секунды боролись за звание чемпиона. Никто не хотел уступать. В команде Ивмитовцев были частые замены, которые способствовали ее усилению. Экономисты, в свою очередь, до последнего свистка играли одним составом. Игру со стороны Ивмита вел Адель Халимов, который принес своей команде более 10 очков. На трибунах также воцарилась жаркая обстановка. Болельщики с энтузиазмом Этузиазмом поддерживали свои любимые институты. Особенно отличились болельщики эконом-фака с их уже устоявшейся кричалкой эконом-чемпион. Экономистов эта атмосфера значительно вдохновила, и они почти сравняли счет. Так, первый период закончился с разницей в одно очко в пользу и в МИТа со счетом 9-8. Во втором периоде между командами возникали стычки. Было заметно, что обстановка накалина до предела. Мяч летел то в кольцо эконома, то в кольцо ВМК. Команды часто брали тайм-ауты, собирались духом, и итог период закончился со счетом 8: 18, 18, Судья назначил дополнительное время, за которое на трибунах и между игроками стало еще жарче. До последних минут было непонятно, кто же все-таки заберет заветный кубок. В конце дополнительного времени сборная Ивмита буквально вырвала зубами победу у ИУФ. Матч закончился со счетом 26-24. Очень долго шли к этому. Просто не описать словами, какие эмоции получаешь, когда выигрываешь в четвертом курсе. Христина Гаджимагомедова. Неделя спорта. Ура! 22 марта в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан состоялось противостояние мужских и женских баскетбольных команд Казанского федерального и Казанского медицинского университетов. Помогла ли обоюдная поддержка федералов привести их к победе? В репортаж Джамины Хуснудиновой. Этим ребятам нет равных. Здесь собрались самые сильные и лучшие. 22 марта в стенах спортивного комплекса «Уникс» состоялись соревнования между сборными командами Казанского федерального университета Казанского государственного архитектурно-строительного университета в студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Первыми вышли на площадку женские сборные. Обе команды начали игру довольно спокойно, не торопясь. В первой половине игры сборная команда КФУ вышла вперед. Представительницы федерального подряд забросили пару мячей. Девушки были точны в нападении. И в итоге, по окончанию первой четверти, команда строительного университета отставала от своих соперников по очкам почти в два раза. 11-5. Во второй половине игры команда Кагасу собралась со своими силами. Удачный трехочковый и пару попаданий в корзину помогает девушкам приблизиться к результату федералов. На третьей и четвертой четверти дали о себе знать. Сборная федерального университета была непобедима. Каждую минуту они забрасывали все больше и больше мячей в корзину Кагасу. Их броски были точными, а передачи быстрые. Итог игры – 67-20. С большим преимуществом победу одержала команда Казанского федерального университета, чему девушки сборной не могли нарадоваться. Мы вообще в первый раз играем с ними. Мы не представляли, какие они. Ну, по крайней мере, я первый раз с ними вижусь. Выглядят они довольно мощно и играют очень хорошо. Но у нас игра идет, броски идут. Тяжело было, не было замены. и Мы только сыгрываемся, поэтому в начале игры более-менее... Шли очковочко, а потом уже начали сливать. Когда на площадке появились мужские сборные КФУ и КГСУ, в зале почувствовалась напряженная атмосфера будущей захватывающей схватки. В первой половине игры было непонятно, кто станет победителем. Их силы были почти на равных, и парни играли по правилам. Но ближе ко второй четверти федеральный университет набирал обороты. КГСУ не успевал нагнать своих соперников, тогда пошли различные фолы и нарушения. Но, несмотря на все это, федералы держались уверенно, не давая пройти вперед решительному строительному университету. Конец третьей четверти, счет 71-41 и раз разрыв 30 очков в пользу сборной КФУ. Видимо, бурный поток энергии и быстрое передвижение представителей федерального университета сломили командный спортивный дух парней из Кагасу. Завершающий отрезок игры был насыщен штрафными бросками и спорами между участниками команды. Страсти накалялись и порой у некоторых ребят не выдерживали нервы. Но баскетбол — это честная игра, где побеждает сильнейший. Несколько удачных бросков, четких передач и красивых моментов исполнения сборной КФУ. И со счетом 92-47 выигрывает команда «Каталин». Казанского федерального университета. У нашей команды неплохо получалось быстрый переход, быстрая атака, быстрый прорыв. А плохо получается организованное нападение, когда мы приходим, мы никак не можем, никак не можем двинуть мяч, то есть организовать, организовать нападение и довести до логического завершения. Джамина Хуснудинова, Христина Гаджимгомедова. Неделя спорта. Оценить подготовку федералам сборной медицинского университета удалось не только в баскетболе. Уже на следующий день на площадке КСК Уник стартовал второй круг студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди мужских команд. Помогли ли родные стены волейболистам Казанского федерального, узнал Айнур Валиев. Отличительная черта каждой шекспировской пьесы, неминуемо трагичный, а во многом и вовсе безвыходный финал. Именно словом безвыходный можно охарактеризовать очередной тур студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан, где 23 марта на паркете спортивного уникса в очном противостоянии сошлись команды Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. Короткая разминка, приветственное рукопожатие, стартовый свисток и матч начался. Сборная КФУ с первых минут принялась проверять на прочность обороны и построения КГМУ. Сначала капитан команды Ансель Каюмов со стартовой подачи открыл счет матча, а после слаженные командные взаимодействия. Взаимодействие федералов заставило гостей допустить ряд критических ошибок при приеме и подборе мяча. Сборная федерального завладела инициативой и увеличила отрыв до 6 очков. Попытки медицинского университета вернуться в игру успехом не увенчались. И команда КФУ победила в первой партии с итогом результатом 25-18. После перерыва команда ККМУ вернула уверенность в себе. Уступающие в габаритах игроки медицинского университета и не думали уступать в силовой борьбе команде Казанского федерального. Медики на протяжении полной второй партии демонстрировали упорное и неуступчивое желание победить. Однако переиграть команду Казанского федерального не удалось. Сказалось, усталость, открытый инергосад. Стратная игра не позволила сборной медицинского университета закончить матч на должном качественном уровне. Именно отсутствие замен стало ключевым фактором поражения КГМУ. В свою же очередь, ротация молодыми игроками от тренера Евгения Лифанова позволила федералам подойти к финальной части игры в более свежих кондициях и победить заключительной третьей партии со счетом 25-15. Сложно сказать что-то про настроение. Победа есть победа. Этот положительный результат, а так много чего не получалось. Потом вообще посадили, как бы расстроился. Ну, Такие уже здесь моменты, потому что тоже надо ребятам дать поиграть, я понимаю. Отличная игра команды и закономерный результат. Разгромная победа сборной Казанского федерального университета с общим счетом 3-0. Айнур Валиев, Амальтимиров, неделя спорта. С волейбольной площадки перемещаемся на ледовую арену Дворца Триумф. Там 22 марта сборная Казанского федерального боролась за победу против сборной энергетического университета. Удалось ли федералам вновь показать чистую игру? Смотри в сюжете Элины Загардиновой. На часах не было и восьми, а сборная Казанского федерального университета в хоккей уже покоряла лед спортивной арены тренинг. Соперниками сине-белых в минувшей игре были студенты Казанского и государственного университета. С первых минут дружин КФУ дала понять, что проигрывать матчи они не намерены. Уже в начале первого периода ворота соперника залетела шайба от Арсения Орлова. Следующий гол не заставил себя долго ждать. Уже на следующей минуте его забил Андрей Кутепов. Третий удачный бросок по воротам нанес Ильдар Абдузалимов. Первый период игры завершился со счетом 3-0 в пользу федералов. Второй период был менее результативным. Игроки сборной Казанского федерального предприняли несколько попыток забить очередной гол ворота соперника, но удалось это всего один раз за период. На 20-й минуте шайбу забросил Руслан Низамиев с передачей Марада Хафизова. Перерыв дал новых сил команде. Третий период оказался самым насыщенным. Уже в первую его минуту форвард КФУ Данил Салиев забил гол. Но уже через несколько секунд последовала результативная контратака от сборной Энарфической Однако ликовала команда КГУ недолго. На следующей минуте в воротах у команды снова оказалась шайба. Эльдар Ардузалимов оформил дубель. Счет стал 6-1. Седьмую шайбу в ворота соперника загнал Илья Хритонов, капитан сборной КФУ. Можно сказать, шансов на победу у энергетиков практически не осталось. Команда Алексея Ливанова перехватывала шайбу соперника, не давая сборной Энаргеческого университета вновь атаковать ворота. В результате одной из таких атак удачно бросок в ворота нанес Артем Петров. Число голов на счету федералов увеличилось еще на один. Сложная работа Руслана Незамеева Матвей Кутузе. И Арсения Орлова подарила федералам девятую забитую шайбу. Точку в матче поставил Артем Петров. Гол стал для него вторым. В целом обе команды играли дисциплинированно. В игре было всего два удаления, и оба у федералов. Энергетики дважды за матч играли в большинстве, но воспользоваться преимуществом не сумели. Капитан команды Илья Харитонов игрой доволен, но без слаженности и собственности вряд ли можно было бы рассчитывать на такой результат. Ну, нам, наверное, удалось победить за счет того, что, во-первых, у них было немного народа в команде, то есть по физической форме мы их превзошли. А также, наверное, желание с большим желанием подошли к игре, как можно больше забить и меньше пропустить. То есть с моими партнерами мы постоянно вместе играем, стараемся два паса забивать, то есть броски сходу, чтобы были почаще. Вот, как бы особо не стали крутиться вокруг ворот, бросили, попали. Спасибо партнерам. Илина Заградинова, Софья Чугунова, неделя спорта. Минувшим воскресеньем состоялось открытие фестиваля «Спортивная весна». Товарищеский матч по волейболу между студентами и сотрудниками Казанского и Федерального положил начало захватывающему турниру. В его рамках состоятся еще две игры – баскетбол и мини-футбол. Но кому удалось на начальном этапе одержать победу – в репортаже Юлии Целиковской. Преподаватели против студентов. Минувшее воскресенье 25 марта в культурно-спортивном комплексе Уникс состоялся товарищеский матч по волейболу. В этот раз сборная команда студентов Казанского федерального университета выступила против своих преподавателей и сотрудников. Поболеть за участников собрались ребята со всех институтов университета. Трибуны гудели, поддерживая любимых спортсменов. В зале царила волнительная атмосфера. Уверенная игра обеих команд не позволяла выявить фаворитов до самого конца. Команда студентов была в прекрасной форме, но несмотря на это преподаватели Преподаватели достойно держали игру и показали отличный результат. Правда, им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы оставить победу за собой. Первая партия завершилась в пользу молодых волейболистов со счетом 25-19. Вторая партия оказалась более напряженной. Сборная преподавателей и сотрудников отличилась своей собранностью и активной игрой. В середине партии старшие лидировали, но уже в последние минуты студенты вырвались вперед, не оставив соперникам шанса на победу. Общий счет игры 2-0. Учитывая то, что мы первый раз собрались, не тренировались нисколько, в отличие от команды студентов, которые, конечно, целый год тренируются, это видно, они сыграны, у них есть свои комбинации. Но я думаю, мы тоже получили удовольствие. На торжественной церемонии награждения с напутствующим словом выступил проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Магединович Межведилов, который был главным гостем и болельщиком соревнований. На идее вот, это, вот таких мероприятий, это, конечно же, объединение нашего студенчества и преподавателей. Сегодня победил наш Казанский университет, потому что здесь присутствовала большая наша семья. Команде победителей вручили кубок и памятные грамоты, а самой приятной частью награждения стал сладкий приз. Юлия Целиковская, неделя спорта. Паралимпийские игры в Пьенчхане подошли к концу. Спортсмены со спокойной душой возвращаются домой, к родным и близким. В столице Татарстана встретили серебряную медалистку Марту Зайнулину. В индивидуальной гонке на 10 километров, уступив минуту и 15 секунд, она стала второй. Но признается расстраиваться повода нет, ведь для нее эта медаль первая. Прошла неделя с момента закрытия паралимпийских игр в Корее и в Казань вернулась Марта Зайнулина, которая представляла чей страны в лыжных, гонках и биатлоне среди спортсменов с поражением опорного двигательного аппарата. Домой спортсменка привезла три медали с паралимпиады, одно серебро, две бронзы и одну золотую медаль с чемпионата России, которую завоевала 22 марта перед прилетом домой, установив тем самым личный рекорд результативности. Встан, что они верили в меня, поддерживали действительно такое непростое время для нас. А, хочется поблагодарить а, центр спортивной подготовки, что они в любой момент а, могут меня отправить в любую точку мира на тренировочный сбор. Хочется поблагодарить военной дороге что она мне постоянно помогает. А, также болельщиков. А, а, особенно мой город Нижнекамск родной. А, они оказали колоссальную поддержку. Спасибо вам огромное. Встретить Зайдулину приехали студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Ее друзья, а также ее тренер Фарида Софиулина. Ну, конечно, самые лучшие результаты. Конечно, мы можем говорить о более достойном месте, но результат есть. И если говорить о прошлых паралимпийских играх, где она завоевала одну бронзовую, то, конечно, результат налицо. И результат, и ее... Э, конкуренция, которая результат показывается не просто она выиграла 5-6 секунд, она выиграла достойно с хорошим результатом и мы ждем даже на следующих паралимпийских играх, в общем-то, более достойные результаты и высшие результаты Помимо тренерского штаба и семьи на встрече присутствовал Халил Хамитович Шейхуддинов. Мы гордимся ей, она родом из Нижекамска, она сделала подарок для всех татарстанцев для казанцев, для нижекамцев для всех любителей спорта у нее еще хорошие перспективы, она еще молодая. Надеюсь, мы за, за золото еще поедем. Софья Чугунова, Марина Вахрушева, Неделя спорта. И на этом все. Вы смотрели программу Неделя спорта. С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго, до свидания.